Сейчас катере прямо ко мне. Папа. Ну или. Ну или... Мне в Украине, где-то в другом окна. É, I do like the whole Вот. Yeah. Ну, блин, ладно. О, блин, Непло. Yep, Непло. Yep, yep. И так вот No, there's just... Ну 感觉就过年。 Гибкая. Ну, а О, oh, дима! Угрownersка нет, палка студии. У них Тихо, тихо, тихо, Ухож Навуливную маму. Ну, вс ⁇ не я руку